россия мне прямо интересно Встало. вот времени ты не сэкономил тимофей 708 андрей николай 136. А в чем суть тогда была проезда на красный? Поворотники мы, конечно, тоже не включаем. У -у -у, на пешеходную дорожку заезжаем. Какой интересный автомобиль. Четвертый владелец, хрен с ним. Участие в ДТП. 13.07. Буквально 4 дня назад. Наезд настоящее транспортное средство. 28 марта. Наезд настоящее транспортное средство. То есть чувак просто таранит авто, которые рядом припаркованы. Столкновение. Столкновение. Столкновение, столкновение. Наличие ограничений. Запрет регистрационных действий. Раз. Запрет регистрационных действий. Два. Запрет ред действий. Три. Не буду томить здесь. 33 ограничения. На этот автомобиль тридцать три раза наложили запрет рек действий. То есть чувак вообще не гнушается нарушать правила дорожного движения. Да. А, да, ну мелочь какая. Нет полиса ОСАГО. Подумаешь, зачем он нужен на газели Яндекс.Гоу?